Привет, друзья и все, кто смотрит это видео! Хочу с вами поделиться своими творческими планами на ближайшие три месяца. Я хочу запустить такой свой марафон, за три месяца написать 50 картин небольшого формата. Надеюсь, у меня это получится. Что мне для этого понадобится, что у меня для этого есть. Сейчас я вам все подробно расскажу и как это будет происходить. Ну, а вас попрошу поддержать меня в этом своими просмотрами, лайками и комментариями. И хорошими комментариями, которые могли меня поддерживать в этом и прийти к своей цели. Почему только 50 картин за три месяца, я объясню дальше видео. Ну и, конечно же, в итоге их продать. Некоторые картины будут участвовать в лотереях, благотворительных лотереях, в акциях, в акционе. Сама же цена на эти картины будет невысокая. А сейчас я вам покажу, что у меня есть для того, чтобы запустить уже этот марафон. Так, поехали! Ну вот, друзья, это что у меня есть на сегодня, с чем я буду работать это холсты на подрамниках небольшого формата, их у меня около 10 штук, также у меня есть холсты небольшого формата, холст на картоне, они подразумевают, чтобы их оформлять в рамочку. Такие есть у меня очень красивые рамки. И я хочу вот такого небольшого формата картины нарисовать. Возможно, какие-то праздничные, темати... тематичные, да, связанные с каким-то праздником. Также есть такие картинки, которые я хочу переделать, перерисовать, наложить сверху совсем другую картину. Возможно, это будут даже объемные картины. Вот, картины будут очень разнообразные, в разном стиле, разная тематика. Это будет и праздничные картины, и цветы, пейзажи, природа, абстракция. И выполнено это все будет в разной технике. Конечно же, у меня есть любимые художники, это в основном заграничные художники. И я хочу также попробовать их технику написания картин и перерисовать мне понравившиеся их картины. Естественно, весь процесс я буду снимать на видео. Также у меня есть картины, которые я нарисовала давно, но они мне не очень нравятся. Есть незаконченные, незаконченные картины, я также буду их перерисовывать То есть холст остался, его можно использовать нарисовать полноценную красивую картину, которая мне нравится. Также остались два у меня холста. Это после заливки жидким акрилом. Скорее всего, что я их тоже буду использовать в данном марафоне. Естественно, в процессе будут докупаться материалы, будут докупаться холсты, краски, еще запас красок у меня пока есть, пока его должно хватить на вот эти, по крайней мере, холсты чистые, но буду, естественно, докупать их. Дорогие друзья, я вас всех приглашаю на свой канал, наблюдать за этим процессом великолепным, за тем, как создаются новые картины мной. Также подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы приходили вам уведомления. Также пишите в комментариях, как вам мои работы, как картины, как вам та или иная техника. Моя задача, моя цель не только написать этих картин как можно больше, а и реализовать, то есть продать. Ценовая политика будет такова, не сильно высокая цена. Будет от 500 гривен и до 1000 такого формата. Если уже будет больше формат, буду уже смотреть по обстоятельствам, то это будет от 1000 гривен. Я буду очень стараться, чтобы в неделю выходило три видео с картинами, созданиями картин. Ну и также буду стараться что-то с кулинарией, либо с другими подделками, либо с лепкой, чтобы разнообразить, так как у меня канал... Творческий, личность я тоже творческий, мне нравится разнообразие, мне нравится пробовать что-то и то, и другое, полепить, порисовать маслом, акрилом, пробовать разные техники, что-то приготовить на кухне, какие-то новые блюда, либо те рецепты, которые мне очень нравятся поделиться с вами. Итак, когда я нарисую 10 картин, я обязательно сделаю видео обзор этих картин и расскажу, за, за какой период я их нарисовала, какие они у меня получились, довольна ли я результатом. Дальше я сниму еще видео обзор, когда нарисую следующие 10 картин Итак, пока не нарисую все 50 картин. Надеюсь все-таки, что за три месяца у меня получится нарисовать больше картин, так как они будут небольшого формата, и естественно буду это все снимать и делать обзоры и делиться с вами. После того, как опубликуется это видео, в этот же день либо на следующий, вы сможете уже посмотреть первое видео весь процесс написания картины, то есть создания рождения новой картины. Так что, дорогие мои, приглашаю вас всех к просмотру, окунуться в этот творческий процесс вместе со мной и в итоге узнать результат, что у меня получилось. Всем желаю удачи, любви, крепкого здоровья, процветания. И увидимся в новом видео. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Буду вам всем очень за это благодарна. Пока-пока.